вид с смотровой площадки, которая охватывает сразу три района. Свиблова. Дальше закат как раз в районе отрадная. И вот перед нами Ледовый дворец Медведковая. Высокая точка, с которой охватываются все три района. И между ними нет границ. Но обратите внимание на эту церковь Медведковскую. Там сияет купол крест. Крам Покрова Пресвятой Богородицы Медведкова. Интересная архитектура с шатровым навершием. 1640 год. По преданию построил его князь Пожарский. Двухярусная церковь. Сейчас мы спустимся на первый этаж. Первый ярус. Вот такая территория храма. Древний храм Покрова Пресвятой Богородицы в с таким низким потолком, храм двухэтажный но 1640 года постройки. Много очень росписи, сохранившейся и икон древних, в том числе вот, например, здесь Николай Угодник. Богородицы с нами не Икона Божией Матери. Старинная работа. естной злоченый дух я алтарь.